всем привет здорово что смотрите мой канал мне очень приятно с вами ника и что я хочу рассказать вам в этом видео я хочу с вами поговорить о плюсах работы на железной дороге какие плюсы есть в этой работе в работе проводника пассажирского вагона и для кого собственно говоря эта работа итак огромнейшим плюсом является то что если вы иногородник, то вам предоставят общежитие. Это очень классно, хочу сказать я вам. То есть это вообще огромная возможность для людей, которые живут где-то э, в селах, у которых нет возможности вырваться, да, э, у кого может быть, ну, кто вообще остался без поддержки какой-либо, кому не могут родители помочь финансово. У кого нет никаких пособий, то есть РЖД действительно вот предоставляет общежитие. Вы можете там жить, пока работать, пока приезжаете в рейсы, да, оставаться там жить. Вот. Я уже не буду говорить, конечно, что творится в этих общежитиях. Это уже как бы тут уже, это второй вопрос. Но как бы так вообще, я считаю, что это все-таки большой плюс. Для тех, вот для иногородних, кто оказался в тяжелой финансовой ситуации, кто там, ну, у кого там, допустим, в сельской местности негде работать, пожалуйста, приезжайте, вам предоставят общежитие и, соответственно, тоже бесплатное обучение, что является тоже большим плюсом. То есть обучение, если вы отрабатываете по контракту 2 года, оно будет для вас абсолютно бесплатным. Это тоже большой плюс возможность учиться бесплатно осваивать новую профессию для себя да вот дальше какой плюс у этой работы это стабильная заработная плата и аванс который всегда приходит вовремя и допустим если это выходные дни да то э, вам придет обязательно аванс немного раньше да там или зарплата то же самое то есть, ну, допустим, если у вас зарплата, ну, как 15-го, по-моему, там, я вот уже сейчас не помню, или 15 или 25-го числа, то вам обязательно перечислить деньги заранее перед выходными днями в пятницу. Вы получите обязательно. Вот. Также, что является плюсом еще? Это новые знакомства. Если у вас жизнь очень скучная, то есть если вы устали, как бы, да, ну, например, вы работаете на такой работе, где нет общения, то железная дорога вообще дает очень много шансов для того, чтобы познакомиться с кем-то, найти там новые, новых друзей, подруг, там, это будет очень интересно, плюс еще в поездах люди обожают рассказывать различные свои какие-то истории из жизни, даже, может быть, как это говорится, случайный попутчик, да, то есть и вы будете для, этих, для многих людей случайным попутчиком, который будет вам доверять истории какие-то своей, там, личной жизни, может быть, и как бы вы будете таким... Как сказать, а психолог Но если, конечно, вы это захотите То есть, если это вам не нравится То вы можете это все пресекать Ну, как бы мне нравилось общаться с людьми вот Мне поэтому рассказывали Разные истории Особенно история о своих городах О каких-то, в которых живут люди Ну, как-то было Вот в этом я видел плюс То есть, мне вот этот момент нравился В этой работе Вот Дальше, значит, какой плюс еще? Если у вас вы физически крепкий, здоровый человек, у которого вообще нет проблем со здоровьем, то... Вообще, добро пожаловать на железную дорогу, это работа для вас. И даже если вы, допустим, ну, не поспали, и ну, вам без разницы, то есть как бы от этого ваше состояние самочувствие не портится, никак на этого на вас не влияет, вы можете еще по приезду, ну, например, если вы поедете куда-то в Адлер или в Анапу, у вас будет рейс, вы можете по приезду еще посмотреть море. Это огромный плюс. Вот. Ну что еще можно отнести к плюсам? Ну, незабываемые виды за окном, например, когда я увидела впервые дорогу Новую Уренгой, то есть это, можно сказать, что это такая болотистая местность, болото, выглядит это как, так, как куча островков, это вот где-то примерно начинается после Екатеринбурга такая своеобразная природа болото и пески там, то есть, ну, это очень своеобразно смотрится. Даже был момент, когда я написала стихи. Вот, стихи. Может быть, даже вам зачитаю сегодня. Надо будет открыть, попробовать. Ну, вот мне в этом плане, конечно, казалось, что эта работа, она... Ну, все-таки... Все равно был момент, что это действительно было интересно какое-то время. вот Эта работа также подходит тем, кто не любит быть в одиночестве. То есть, вот, кстати, таким людям, у которых что-то в жизни такое произошло, ну вот очень много там людей работало, у кого умер там любимый человек, допустим, муж, там жена погибла, и то есть вот очень много проводников, вот одиноких людей, которые именно вот на этой работе они как бы отвлекаются, они ну как бы видят в этом большой плюс, что они там постоянно находятся в движении, постоянно они там они просто забываются, да, забываются свои проблемы на этой работе. Это такое и есть. Там, то есть там вообще на этой работе все забудешь, наверное, и будешь просто Работать, работать, работать, и... Ну, в общем. Короче, будет сплошная пахота, друзья. Вот. Ну, что еще отнести к плюсам этой работы? Ну, наверное... Ну, знаете, огромный плюс этой работы все-таки в том, что... Э, тебя вот так просто не уволят, если ты действительно не совершишь какие-то серьезные прям там ну, косяки такие, как, например, там, продажи там, алкогольной продукции, да, либо же, не знаю, там, тебя просто не снимут с рейса в алкогольном опьянении, да, то есть вот это два таких крайних случая, ну, и думаю, что ни один адекватный человек не будет в дороге работы проводником выпивать, потому что терять бдительность и, ну, как бы подвергать жизни людей опасности ну, не стоит, в общем, вот, так что это вот такой вот как бы момент, что, ну, это действительно работа, как бы, ну, получается, как надежная работа, то есть стабильная работа, без работы вы сидеть никогда не будете, то есть у вас всегда будет работа, и если вы только не допустите какие-то уже прямо очень серьезные, нарушениям, о которых я сказала уже выше, да, то потерять эту работу трудно. То есть, это действительно стабильность. Вот для кого-то это большой плюс. Кто хочет также получить очень большой, такой серьезный опыт работы с клиентами, то РЖД проводит очень много тренингов. Это очень классно, на самом деле. Корпоративная культура РЖД, то есть, различные мероприятия, вот на вот было недавно 10 лет компании ФПК. Это дочерняя компания РЖД. И для сотрудников организовали целый стол. И, то есть там выступал вообще-то один, ну, я думаю, что наилучший такой. Ну, как бы я, я вот на многих банкетах была в Казани, как фотограф я фотографирую. И я такого не видела. То есть вот... Организовали такое шоу для сотрудников. Там шоу с применением, там... Э, как это назвать? я Просто я на самом деле не знаю, как, как правильно называется. Если кто меня поймет, э, пусть напишет. То есть используют какой-то такой ледяной пар, да, который вот э, все что угодно там. То есть опускают в него банан, но становится там вообще непробиваемым, становится металлическим. То есть если кидает туда, допустим, ну, бросают в этот пар а кукурузную палочку, она становится как металл. И у нас был очень там смешной момент, что там сотрудникам кому-то дали эту кукурузную палочку съесть, и у человека просто из носа повалил пар. Это было очень смешно, вообще очень смешно. Вот. На самом деле, классно. То есть, вот корпоративная культура ЖД, знакомство, ну, что еще... Но сразу хочу сказать: знаете, для кого это работает? Это для очень-очень сильных людей, морально сильных, физически сильных, крепких. И вот если вы, ну, как бы если вы такой человек, который там, ну, расстраивается, или такой, например, мизантроп, который не любит людей, который там не любит, чтобы вокруг него было столпотворение без конца, то эта работа не для вас. Об этом смотрите в моем. Видео, также у меня есть видео на канале о том, что минусы, о минусах работы в РЖД, об этом я там буду рассказывать более подробно, вы услышите об этом, то есть вы, во-первых, будете вынуждены с напарником ехать, то есть у вас будет обязательно напарник, которого вы будете вынуждены принимать, терпеть и любить таким, какой он есть, и как бы не факт, что он будет классным и таким, как вы себе нарисовали там своего идеального напарника, то есть этого не ждите. То есть вам в любом случае придется к чему-то притираться, смиряться там с какими-то его чертами характера, которые, может быть, вам неприятны. Вот. Но есть люди, которых это не напрягает, которые не раздражаются, то есть ну, которые любят находиться в обществе других людей. А, классно. Это работа для вас. вот. И также, да, это возможность завести очень близких друзей. Ну вот сейчас, как бы, когда я уволилась, уже прошло где-то третий месяц уже сейчас идет, как я ушла. В принципе, я даже ни с кем не видела из тех, с кем работала вместе. Так что, как бы, знаете, как, когда то есть вы с этими людьми работаете, вы нужны. Когда вы уже ушли, ну как бы вас быстро очень забудут. Вот, по поводу друзей, так что тоже вопрос, как бы, спорный но если вы такой уж прям супер-пупер-коммуникабельный человек там и у вас куча времени на это общение ну да окей это вам понравится вот ну что еще можно к плюсам работы отнести в ржд это то что вы прокачиваете стресс вы прокачиваете манеру общения вы прокачиваете как бы Умение выстраивать диалог с клиентом, с пассажиром, да, это очень большие и очень такие полезные навыки на будущее. Вот куда бы вы ни пошли после РЖД, в принципе, вы уже как бы такая сформировавшаяся личность, которая умеет отстаивать уже себя, свои права, то есть вы умеете себя уже поставить после этой работы. Вот. И, соответственно, тем, кто такой слабенький, хиленький тетевядя, который там не может там за себя постоять, то есть будьте готовы, то что это, конечно, работа принесет вам моральный ущерб. Ну, о чем я хочу сказать? Просто вот почему я уволилась с этой работы. Я устала. Я правда устала. Мне, на самом деле, очень нравилось. Я... Первое время я ходил как на праздник на эту работу, я просто ну, балдела от этой работы, но я просто устала не высыпаться, там, не, ну, не питаться и в конце концов у меня уже со здоровьем начался сильный сбой, очень сильно заболела и ну, мне как бы не хватило даже 10 дней для того, чтобы прийти в себя, вылечиться ушла на больничный, потом поняла, что если так будет продолжаться дальше, но у ну, меня здоровье не вытягивает просто. Такой бешеный ритм жизни. Вот, и, соответственно, из-за этого я решила уволиться из РЖД. Вот, ну, а в целом хочу сказать, что это, конечно, воспоминания, наверное, будут на всю жизнь у меня. Я всегда буду это вспоминать. И очень было много у меня таких всяких историй интересных. Вот. И также смотрите в моем следующем видео. Я расскажу вам историю о том, как люди чуть до смерти не замерзли на пароме. Вот, эта история будет про север, про мой рейс на север, Новый Уренгой называется. Итак, будьте со мной, смотрите мой канал. Мне очень было приятно, что вы подписались. Ставьте лайк, подписывайтесь, что вы смотрите меня. Точнее, мне было приятно, что вы меня смотрите. Вот, до новых встреч. Всем пока.